А вот госпожа Сесинюнь очень рада, что хоть кто-то из нас пробился, очень тяжело было добавиться. Вот смотрите, даже госпожа Сесинюнь немного вспотела, так переживала, что не получилось переводчиком подключиться. Она уже думала сама по-русски разговаривать, она чуть-чуть говорит, но вы же понимаете, что это не то. 好，那么我们接下来给大家讲解一下神经根型颈椎病怎么自我检测。Ну что ж, давайте тогда не на технике остановимся, а вернемся обратно к спондилезу нервных корешков. Мы вроде как на нем закончили。我们很多朋友会发现手指发麻，但是每一个手指发麻就代表着我们每一节颈椎压迫到神经根了。 Uh, смотрите, очень часто бывает так, что в нашем окружении мы встречаем людей, у которых uh, не имеют пальцы. Но uh, на самом деле от того, какой конкретно палец не имеет, мы можем сказать о том, uh, какой конкретно позвоночник, uh, скажем так, передавливает нерв. Давайте... Давайте разберем с вами первые два пальца, то есть это большой и указательный палец, почему они могут не иметь.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 И далее третий вид, э, скажем так, воспалений шейного отдела и плечевого пояса это спанделет вертебральной артерии. Э, смотрите, он проявляется в том, что очень дискомфортные и тяжелые э, окей.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 И а, бывает так, что а, как будто бы одна часть головы а, де, испытывает дискомфортное ощущение, то есть болит и немного а, идет, как шум в ушах.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 这三种颈椎病的话是可以通过我们的仪器和专业的手法以及穴位来进行调理最后可以达到康复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 А, далее, четвертое, оно зв звучит довольно-таки страшно, это спондилогенная термиокальная меелопатия. <говорит> Чаще всего особенность заключается в том, что очень часто, практически каждый день, вас сопровождает головная боль в одной области головы, различного вида головокружения. И очень бывает, uh, бывает ощущение тошноты. То есть голова болит настолько, что тошнит. Uh, точно так же. Человек очень плохо, uh, скажем так, передвигается. То есть как будто бы это выходит у него немного боком, и как будто он бы он, он ходит по вате. у него нет твердости пола.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 И, конечно же, мы понимаем, а, вам о том, что самые последние виды, которые мы перечислили, это четвертый вид и а, пятый вид, они, а, скажем так, не подвергаются уже различным манипуляциям в виде массажа, биоэнергорегуляции. то есть, соответственно, необходимо будет обращаться к врачу, а, идти в больницу для, и, конечно же, заниматься лечением для того, чтобы, скажем так, не довести еще до более худшего состояния. 那么肩周炎的话我们常见的有两种一种的话叫五十肩另一种的话就叫四含性肩周炎这什么意思就是肩周炎有两种一种叫五十肩 uh -huh. 就是到了50岁以后 老鼠以后产生的疼痛和损伤 uh -huh.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 往上抬起来, 往前抬起来, В более серьезных проявлениях чаще всего встречается 呃, возможность 呃, прилипания, слипания мышц 呃, к кости, к суставу. То есть из-за этого человек не поднять руку не может, ни за спину ее засунуть не может, и вперед вот так вот вывести тоже не может. Okay, so De一个操作方法, и только что мы с вами уже разговаривали, обсуждали первые три uh, вида проблем, связанных с крыльным отделом и плечевым поясом. И сейчас мы поговорим, чтобы, собственно говоря, как мы будем регулировать uh, эти проблемы, то есть, с помощью какой техники и что мы будем выполнять. Давайте порядке, нашу <звучит> модель. <напомню. звучит>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 и надосной мышцой тоже по 2 минуты фиксируемся далее если рука за спину не может зайти будем также работать с, 呃, с двумя зонами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 Проработали по 2 минуты и далее мы переходим к следующей технике, благодаря которой, э, благодаря выполнению этой техники, через 15 минут человек сможет у вас спокойно поднять руку. 几个, 几个, Итак, сначала нужно будет пофиксироваться на точках дяндзи, которые у нас находятся здесь на плечах. 一分钟. Одна минута. 好. Так, минута прошла и две наши ладошки приближаются медленно к точке таджу. То есть с двух сторон точек точки таджу мы там также фиксируемся минуту.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 Две минуты фиксируемся на этих точках Тяньжунь. Э, люди, у которых проблемы э, с плечевым поясом, как раз таки это очень хорошая точка для регуляции этих проблем.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 Далее пофиксировались на точках няньззун. Теперь мы будем фиксироваться на плечевом суставе. Uh, можно еще назвать это окат рукава, то есть как раз о, хорошо, что у меня платье как раз здесь как надо. Именно so плечевой сустав, сустав. Вот То есть so so uh, точка uh, Цицюань, подмышечная впадина, как раз таки мы попадаем и yes, so сверху вот так вот трубкой закрываем.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 Далее по э, меридиану перикарда и тонкого кишечника спускается вниз. Вверх. Uh -huh. Сначала прорабатываем три меридиана инских, которые находятся у нас внутри. Вот они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 滑字, 守得, uh -huh. 许止, И вниз 一分钟. по руке спускаемся к точкам чудши чидзе, где мы фиксируемся одну минуту. Минута проходит, далее спускаемся по руке к точкам хгу хуси. Здесь можно немного добавить интенсивность, конечно. This когда a... фиксируемся на то, что худоху и Это очень хорошие точки для регуляции таких проблем, как ломота, болевые, дискомфортные ощущения мышц на руках, также онемение именно в области рук. Минута проходит, понизили интенсивность, если повышали до исходной, и через пальчики выходит. 再涂抹的量王. Конечно же, после этого наносим полностью энергетический бальзам. И э, снимаем перчаточки, и обязательно, когда наносим энергетический бальзам, у нас здесь есть э, по линии роста волос, по середине точка э. по бокам точки фэн Большим пальчиком вот, вот массируем немножечко, как будто Для бы как вверх вот помассировали. Шеуэ, помассировали, далее вот так вот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 Нанесли даже немножечко э, массажного геля и так легонечко-легонечко легонечко ручками делаем массажик, вот как показывает госпожа Сесинюнь по голове. Да, Очень приятный. Смотрите, по точкам Фэнфу тоже вверх вот так вот массажными движениями поднимаемся вверх к началу роста волос, проходим по голову, и в самом конце легонечко вот так вот простукиваем. Только делаем это легонечко, это должно быть приятно, никаких болевых ощущений. Есть, мы не бьем человека, мы просто простукиваем. Немного так распускаем волосы, успокаиваем, скажем так, успокаивающий приятный массаж после техники биоэнергорегуляции.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 Две капсулы кальция Хайца Окай. Три капсулы, три капсулы. Лучше будет три капсулы кальция Хайца Окай. Три капсулы Хай Цаукай. Через 20 uh, минут или полчаса после приема пищи тепленькая водичка запиваем. <говорот> <говорот> и uh, вечером все то же самое. Сюй Чин фу две капсулы натощат, Далее один флакон, три драгоценности и три капсулы uh, кальция Хай Цаакай. <говорот>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 Смотрите, если человек руку не поднимает, значит мы работаем с надосной мышцей и вот здесь с мышцей, которая э, находится в точке бинал.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 На дотов, канты, канты, Тоже по две минуты фиксируемся И три минуты прорабатываем ручками Если за спину мы не можем загнуть руку Прорабатываем э, грудную мышцу канты, И на мышцу И мышцу особенно точки точке Помните мы с вами. Точка Таджуй, 7 шейный позвонок. 天中穴. И точка Дань Цзинь, которую находится у нас в середине лопатки.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 Если есть какие-то вопросы согласно приема продукции, регуляции, при тех или иных проблемах, присылайте, не стесняйтесь на эту почту и в течение недели, полторы недели, мы будем стараться со специалистами вам отвечать. Еще раз, почта называется Фахол нижнее подчеркивание IBS, Собакамейл.ру. 这一谈自我检测肩颈的问题之后大家都会通过这样的方法来判断自己属于哪一种颈椎问题了然后也会学会了调理方法也会帮助更多的朋友以及家人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 Дома. И плюс мы с вами уже выучили технику биоэнерго-регуляции. Будете дома практиковаться. <говорит> И еще раз ä, приносим наши извинения за небольшие неполадки, технические неполадки с интернетом. Очень долго не могли подключиться. Но ничего, мы с вами успели еще разобрать. <говорит> <говорит> <говорит>